В Казанском федеральном университете открыта фотовыставка профессора Гришина Якова Яковлевича. С наступлением весны заслуженный деятель культуры Республики Татарстан решил представить фотографии пейзажей, увидев красоту мгновения. Именно такое название стало по душе фотографу. Случайно получился снимок. Я даже не ожидал. Ехал с зятем на машине и увидел. Это, знаете, в сторону Пестрецов. Дорога и вот мы с этой дороги съехали, я вот это на закате солнца это увидел. Им говорю, Дима, остановись, вот мгновение нужно поймать, И вот, вот мгновение как раз и здесь присутствовало, вот отсюда и получился такой снимок. На фотографиях можно заметить, что нет ни одного названия. У зрителей появилась возможность самим именовать то или иное фото. Если вот будете смотреть, кто-то смотрел, если какой-то известный человек затронет вашу душу и сердце, я буду очень счастлив. О том, что я вам что-то подарил, интересно. Спасибо. Спасибо. Елизавета Евтифеева, Евгений Максимов, Universe News.